представляет новый скутер фирмы Viper модель DVS скутер как видите такого необычного вида то есть у него по минимуму пластика сразу видно и саму раму ну, и вообще общее его впечатление от него это такой большой большой скутер такого агрессивного вида Смотрите, двигатель установлен 150 кубических сантиметров. Двигатель воздушно-принудительного охлаждения, вот клетчатка. Воздушный фильтр выведен сразу сбоку мотора. Сзади модель на двух амортизаторах. То есть это для скутера это очень удобно. Также установлен дисковый тормоз сзади, двухпоршневой супер. Модель на 12-х колесах э, с высокой такой резиной, то есть с высоким протектором, который подойдет и для бездорожья, и для города, то есть он и немного направленный такой. Спереди тоже вилка довольно мягкая, городская и также стоит дисковый тормоз. Прикольно у него освещение, то есть у него на центральной части, то есть на передней части две фары, как мы видим. Одна из них является как габарит, вторая основная фара, то есть в ней и ближний свет и дальний. Здесь защита для рук, то тоже как бы такая небольшая. Новинка для скутеров и сразу под защитой для рук находятся повороты. Также есть еще и аварийка. Прикольные такие зеркала, они сделаны в кроссовом стиле. Сзади установлено тоже два, э, два фонаря такие, сделанные под стоп-сигнал. Ну и понятное дело, как и во всех. В скутерах будет небольшой такой багажничек для установки ков. Еще очень прикольно стоит большое такое крыло, которое будет защищать и самого водителя, и заднего пассажира от брызг, всякой воды и грязи. Работает он довольно тихо, то есть как и обычный скутер 150 кубов. Двигателя порядка 10 лошадиных сил, вес скутера там порядка 115, по-моему. Скутер двухместный, то есть есть такие небольшие площадки для ног заднего пассажира. Ну и как правило, что очень удобно, есть большой бардачок. В него ляжет обычный полноразмерный шлем. А также бензобак находится опять же под сиденьем. Бензобак, по-моему, на 6 литров. Есть замок, который блокируется шторкой. И так же само ключом открывается. Сиденье, кстати, тоже открывается через замок зажигания. Большой бардачок для перчаток. Приборка хорошо читается, большие цифры. То есть, есть указатели поворотов, дальнего света, спидометр, счетчик пробега и уровень топлива. Есть аварийка, то есть как она включается, смотрите. Включили зажигание, включили поворот любой, либо влево, либо вправо, и в обратную сторону включается сразу аварийка. Вот такой, в принципе, необычный, интересный скрытный. Интересный скутер, на нем прикольно скидка, удобная посадка и, как, как правило, необычно для скутеров, потому что на его голове мало пластика, то есть посадка сверху такая довольно-таки интересная, то есть ну видно сразу руль и почему и необычно для скутеров.